Хочу выразить огромную благодарность Дмитрию Волкову и его команде, Владимиру и остальным людям, которые помогли мне очень быстро осуществить мою мечту — купить студию в Сочи. Помогли мне также с ипотекой. Там были вопросы с ипотекой, и я очень быстро решился этот вопрос. То есть тут ну, помогли мне опять же, сказали, каким людям обратиться, и что помогли мне в этом. И очень быстро все осуществилось, а и с ипотекой, и, и даже мне компенсировали а, ну, расходы определенные. Все очень быстро сделалось, и сделка прошла успешно, чему я очень рада и благодарна, что я теперь живу в Сочи. А, так что обращайтесь, пожалуйста, к Дмитрию, к Владимиру, если хотите приобрести себе недвижимость в Сочи.